С вами славный дядя Леша и Белка Форест. И сейчас мы расскажем вам сказку про то, как родились ловкий, сильный и хитрый. Так вот, слушайте. Жили-были бабка и детка, и не было у них детей. Пошел как-то детка в лес за грибами, набрал немного грибов в корзину, устал и присел. Чем дольше он искал грибы, тем чаще приседал отдохнуть то на пенек, то на упавшее дерево, то просто на землю присядет. И увидел его в лесу старичок-маховичок. Знал старичок-маховичок, что у детки нет детей, что нет у него помощников. Сожалился он над старым деткой. Обернулся он маленьким человечком, ростом скрип, подбежал к детке, когда тот присел на упавшее дерево, и завел с ним разговор. «Здравствуй, дедушка!» – заговорил старичок-маховичок. «Здравствуй, странный человечек!» – отвечал дедушка. «Я...» Старичок, маховичок, вижу, устал ты сильно. Да, старенький уж я стал, говорил детка. А что ты сам в лес ходишь? Интересовался старичок маховичок. Так одним и с бабкой. У нас нет внуков, нет детей нет, нам некого в лес посылать. Вот сам хожу, отвечал детка. А хочешь, чтобы дети у тебя появились? Спросил. Старичок-маховичок. «Хочу», – отвечал детка. «А что для этого нужно сделать?» Поставь корыцы на улице перед домом и иди с бабкой спать. На утро в этом корыце ребеночек будет. И помни, какой корыцы поставишь, такой ребеночек и будет», – ответил ему старичок-маховичок. «А сколько корыцев можно поставить?» – спросил детка. «А сколько сможешь до заката сделать?» Столько и будет, отвечал старичок-маховичок и скрылся. Поверил детка человечку и быстро побежал домой. Прибежал детка домой, отдал бабке корзинку с грибами, рассказал бабке все, что с ним в лесу приключилось, взял молоток и стамеску и давай корыца выбивать из липового бревнышка. Красивая получилась корыться. с узорами. Видно сразу, что ловкостью детка владел изрядной. Много времени детка потратил на первое корыце. Приступил он делать второе корыце. И попалось ему дубовое бревнышко. Топором выбивал он из бревнышка корыце. Не такое красивое вышло корыце, как первое, но надежное и прочное. До заката мало времени оставалось, а дедушка хотел еще одно корыце сделать. Бревнышки у него кончились, силы иссякли. «Бабка, что же делать?» Спрашивал детка бабку. «А давай, детка, из хлева корыца принесем, отмоем его, отшлифуем его и покрасим его». Отвечала бабка. Сказано – сделано. Принесли они из хлева старенькое корыце, отмыли, отшлифовали и покрасили. На ночь бабка и детка поставили три корыца перед домом и пошли спать. «Утром!» Как только запели первые петухи, на улице раздался плач. Детка с бабкой проснулись. Выбежали на улицу, а там в каждом корыце по младенцу лежит. Все три мальчики. Не обманул детку старичок-маховичок. Взяла бабка троих младенцев на руки и домой понесла. Запеленала, убаюкала, наказала детки следить за младенцами, а сама корову доить ушла. Бабка еще не вернулась, а мальчики уже проснулись. Смотрит детка на них, два серьезных и нахмуренных. Один улыбается, глазками хлопает. Начал детка их щекотать пальцами. Один младенец взял палец у детки и сжал, да так сильно, что детка чуть не заплакал. «Сильным будешь», —— говорил Детка. Решил Детка проверить, сильным ли будет второй Младенец, и поднес ему свой палец в ладошку. А тот раз и ручку быстро убрал. «Ловким будешь», — говорил Детка. Решил Детка проверить, сильным ли, ловким ли будет третий Младенец, и поднес ему свой палец в ладошку. А тот улыбается Палец у детки сжал и начал кусать его. Вот хитрюка, хитрым будешь, сказал детка. Позже пришла бабка. Напоила сыновей парным молочком, послала детку скотину пасти, а сама с детьми осталась. Радуется, не нарадуется бабка с деткой на мальчиков, а те пьют и едят за шестерых, и растут ни по дням, ни по часам, а по минутам. Растут дети здоровыми. Один ловкий, любого коня седлает, Другой сильный, любого коня остановит. А третий хитрый, любого коня поймает. А самое главное, росли они послушными и трудолюбивыми. Сильный, такие стога металл. Богатырь позавидует, ловкий такие стадо пас, десятерых пастухов заменит, а хитрый столько инструментов смастерил, что в хозяйстве пригодилось, что любой кузнец, слесоль и столер вместе взятые неровнее ему были бы. Много дети помогали бабке и детке по хозяйству, были отзывчивы, помогали всем людям, что рядом жили. Быстро дети выросли, стали прекрасными юношами. Пора и жениться. А где невест найти? Поблизости нет таких. Одному нужно жесткое, чтобы можно было обнять посильнее. Другому – сноровистое, чтобы не дало ускользнуть. А третьему – умное, чтобы смогла обморочить. И в один день позвал детей к себе детка и говорит – Пора бы вам жениться. Хотим мы с бабкой и внуков иметь. Хорошо, хорошо, хорошо, сказали дети. Отправляйтесь тогда за тридевять земель, говорил детка. Люди добрые говорят, что там <coughs> невесты любые, может и вам найдутся подстать. <coughs> хорошо, хорошо, хорошо, сказали дети. Ловкий. Сильный и хитрый начали собираться в дорогу. Дорогу не близкую, не дальнюю, а такую, где можно невесту искать, неизведанную. А что же взять с собой в дорогу? Много тяжелого так долго не пройдут. Совсем ничего, так изгладают. Думали, думали, а только так и взяли дубинку, веревку и иголку. Да по узелку с пирогами которая бабка напекла, нанизали женихи узелки на деревянные палки, попрощались дети с родителями и пошли искать себе невест, таких девушек, которых хотели бы видеть своими женами. Долго бабка и детка смотрели им вслед, как появились дети у них негаданно, нежданно. Так и пропали они за горизонтом негаданно и нежданно. Заревела бабка. Заревел детка. «Ну что ты, бабка?» Говорил детка. «Наши дети самые лучшие. И невеста будут у них самые лучшие. Нужно только подождать их возвращения домой». А тем временем ловкий, сильный и хитрый уверенно шагали вперед навстречу своей судьбе. Вот и сказка подошла к концу. Что же стало с ловким, сильным и хитрым, потом вы узнаете в следующей сказке. Напишите в комментариях, чем бы закончилась сказка по-вашему. Так вот, с вами был славный сказочник дядя Леша и лесная белка Форест. Читайте описание под видео.